Всем привет, ребят! Ну что, новое видео на моем канале. Я думаю, из превью данного видео вы уже поняли, то, что будем восстанавливать задние фары на 124-м Мерседесе. Я его уже открасил. Кстати, кто не в курсе, обязательно переходите на канал. Две части уже вышли на тот момент, когда я буду покрывать их лаком. Я его полностью весь переварил. Как вы видите, перекрасил. Вот в таком он теперь огненном цвете. Просто, короче, пушка. Ну и давайте не будем далеко убегать, вернемся к фарам. Да, конечно, после того, как я их покрою лаком, новыми они не станут. Почему? Потому что на фарах имеются вот такие вот трещины. Но по максимуму постараюсь все это дело убрать. И будут не только покрываться лаком, они еще будут подтонироваться. Здесь была тонировка, видимо, какая-то. Это все сейчас надо будет наждачкой шоркать. А эту фару просто замотовать. Так что, я думаю, не будем тратить уже время, потому что время на часах вы уже видели сколько. Сейчас беру фары, замываю их с водой и параллельно все это вам показываю. Ну и да, ребят, перед тем, как начать работать с наждачкой, нужно фары хорошо отмыть. Я это делаю при воды и просто при помощи губки без мыльного раствора, без ничего, отмываю все фары. После того, как помыли фары, можно приступать уже к шлифованию. Но в данном случае я беру... Тысячную наждачку хорошо смачиваю в воде и начинаю полностью затирать все полости но уже после того как прошел полтора тысячи на как можете видеть тренировка вся снялась беру оранжевый скотч bright я его использую для перехода в палаку и всего остального и подмотовываю все труднодоступные места им первая фара зашкурена сейчас отправляю ее сохнуть промыл ее подстрою экрана сразу с двух сторон и пока сохнет начинаю зашкуривать вторую фару Фары заматовано, все подготовлено. Вот так вот выглядел инструмент. И всего лишь нужно было немного водички, много терпения и немного кофе. А теперь, чтобы не засрать автомобиль, укрывать его не хочу, потому что и так на него чересчур много пленки уже укрывочно потратил. Ну, пушка! Кстати, колес тоже уже покрашены. Сейчас я его выгоняю. И... Так как уже ночь, чтобы долго не ждать, подпросушу еще фары фена после того, как их помыл. Вот так вот они выглядят, замотованные. Выкатываю автомобиль и подготавливаю фары. Но все не так просто, Мне нет аккумуляторы придется вытолкать. И вытолкать, я вытолкаю его с горки, а вот заталкивать надо будет постараться. А сейчас, когда фары уже немного подсохли, я их сейчас еще просушу феном. Давайте покажу, что понадобится на данном этапе. Понадобится фен, скотч, естественно, сами стоп-сигналы, ветошь, старая газета, ножик и обезжириватель. Сейчас беру фен и принимаюсь высушивать фару, чтобы не было никакой воды на ней. В принципе, конечно, можно обойтись и без фена. И уже время второй час ночи, чтобы замонтировать фары. Видите, они здесь довольно-таки сложной формы. Вот с такими вот ребрами и переходами. Чтобы их хорошо замотать, мне понадобилось где-то порядка ну, 40 минут на две фары. Фары просушил. Теперь а, беру обезжириватель, обезжириваю и заклеиваю заднюю часть. Та часть, куда не должен попасть никакой опыл. Сейчас оклею и дальше выключаю. После того, как задняя часть на фарах уже заклеена, беру обезжириватель и еще раз все это дело хорошо обезжириваю. А вторым этапом, ребята, у меня заклеиваться будет то, что не будет тонироваться. Сейчас наглядно все это увидите просто тут такое немного как вам правильно сказать небольшой эксклюзив от меня в данный mercedes и таким образом у меня получились фары не стал уже третий раз обклеивать обклеил всего на два раза и обклеил только низ почему потому что низ тонироваться у меня не будет будет тонироваться Вся окантовка фары и будет тонироваться вверх. Но будет тонироваться легким-легким слоем. Не понимаю тех людей, кто наглухо тонируется. Я хочу лишь немножко просто притемнить. Но чтобы также поворот, задний ход, все было видно. Сейчас, конечно, попробую. Не знаю, что получится. Но я не хочу, чтобы они были у меня прям наглухо. Нет, хочу немножко такой придать стиль. И я думаю, все должно получиться просто офигенно. Так что я продолжаю. Сейчас немного здесь приберу все лишнее. И уже заливаю базу. И начинаю творить. Да, ребят, вы не ослышались. Именно базу, базовую краску. Так что буквально мгновение и начинаем. База заряжена. Тут буквально, я не знаю, ну грамм может наверное, 30-40. Больше в принципе и не надо на две фары сейчас аккуратно прохожу все канты. прям легким легким слоем напыльным таким слоем ну вот нанес я три таких легких слоя на кантик заднего стоп-сигнала сейчас жду как полностью замотовеет. и начинаю Подмотовывать сам стоп-сигнал. Сейчас факел уже настроил. Вот таким вот образом. И легкими напыльными движениями начинаю распылять. Да, ребят, самое главное, чтобы слои были равномерные на оба стоп-сигнала. То есть прокрашиваю, получается, торцы. Тем самым мотуется и сама верхушка. Ну вот примерно как-то так это выглядит дело. Внутри анночку немного подпройти. Ну, вот как-то так. Сейчас жду, когда полностью замотовеет. И, в принципе, думаю, можно будет покрывать лаком, потому что сильнее тонировать все это дело я не хочу. Ну, вот, начинает уже подсыхать. Вроде со всех сторон все одинаково. Равномерно напылил. Вот тут так просвет. И здесь также просвет. В принципе, вроде ничего не отличается. Сейчас жду, как полностью все высохнет. Буквально минут 15 межслойной суши. Расклеиваю. И начинаю наносить первый слой лака. Первый слой лака будет прям припыл-припыл. Очень-очень легкий слой. Нужно, чтобы все это дело схватилось там. Просто если нанести большой слой, видео у меня есть на канале, я покрывал фары на Мерседес-лопатой. И сразу начал наносить слои. После чего просто все подорвало. Там такая каша случилась. Ну, В общем, можете перейти ко мне на канал и посмотреть данное видео. А также у меня на канале есть видео по той тематике, как просто отполировать пластиковые фары. То есть здесь, в принципе, можно было бы тоже их отполировать, но очень сильно сложная форма фары, поэтому проще их покрыть лаком. Ну и лаком намного долговечнее. Почему? Потому что при той же самой мойке самообслуживания, там химия очень агрессивная. Это не то, чтобы плохо, что она агрессивная, просто она начинает съедать пластик. А если химия будет там какая-то просто лайтовая... Ну, смысла от этой химии не будет. А не будет смысла почему? Потому что, ну, она не отмоет никакую грязь. Так что видео по полировке и по лакировке передних фар вы можете посмотреть у меня на канале. А сейчас пока я иду мою краскопульт и подготавливаю лак. Лак уже замешал. Получается, намешал 50 грамм лака. К нему идет 2 к 1 25 грамм отвердителя. Причем просто автомобильный лак тем, что я крою автомобили... И добавил 10% разбавителя. разбавителя. Так что сейчас настраиваю краскопульт и начинаю потихоньку все это дело напылять. Вот, краскопульт поднастроил. Наношу первый опыльный слой. Ребят, главное опыльный. Нанесете мокрый слой и сильно толстый слой все подорвет нахрен. Подсыхает первый слой. Сейчас жду минут 15. Раньше даже не начну ничего делать. Видите, такой припыльный. Даже капля лака особо-то и не разбилась. Вот, то есть припылил. Все, сейчас жду. Второй слой, в принципе, можно уже валить в глянец. Но лучше еще дать небольшой слой. И на третий слой уже все закрыть в глянец. Без пропуска. Ну вот, подсыхает первый слой. Сейчас жду минут 15.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 Всем всегда отвечаю, никого еще я, по-моему, не проигнорировал. Будет интересно, обязательно сниму небольшой обзор. То есть вот сейчас лежат два слоя лака, второй более в глянец. И видите, получается черный, он идет в просвет. То есть поворотник будет хорошо видно. Я думаю, задний ход тоже будет более чем достаточно, чтобы... То есть при двух слоях, ребят, смотрите, тот же поворотник все просвечивается. То есть я их не тонировал наглухо, я сделал такое легкое-легкое напыление. Потому что, ну блин... Считаю бредом просто затягивать все это дело. Ну и, соответственно, когда буду стоять на машине, все это дело тоже покажу и, скорее всего, дополню к видео. Либо уже видео будет в третьей части по восстановлению данного Мерседеса. А так, ну, сказать, что я доволен результатом, ребят, пока, <laughs> пока ничего не скажу. Сейчас подсохнет, пройду на третий слой и уже финально подведем с вами итоги. Ну вот, покрыл на третий слой, третий слой уже не стал снимать. Почему? Потому что он такой более так скажем, ответственно, нужно все было разложить в гляннице. С телефоном, ребят, ну, честно говоря, это не особо сильно удобно. Лака, в принципе, еще осталось там. Можно в следующий раз даже если буду кому-то покрывать, надо будет взять на заметку, что, в принципе, 50 грамм для вот таких вот фар это много. Даже очень много. Вот, поэтому можно там мешать, в принципе, в грамм 30 за глаза, я думаю, будет. Это еще с тем условием, что Фары неровные, а имеют вот такой вот рельеф. Но я думаю, сравнивать с тем, что было, и то, что стало, нету даже смысла. Вот такая вот легкая тонировочка, поворот и все остальное, я думаю, будет видно вообще без проблем. Так что сейчас полчаса подсыхает. Убираю фары, загоняем, Mercedes назад в гараж. Ну и в принципе, а вы, ребята, обязательно напишите в как вам результат. Вообще было ли полезно данное видео или нет? Просто кто-то еще бывает матует лаком. В лак просто добавляет базу, тем самым затемняя лак и начинает матовать. Но у меня видите как, у меня здесь получается было вот два цвета, плюс еще я сделал кромку. Но результатом доволен в принципе более чем. Так что обязательно поставьте лайк за старание. Всем спасибо за просмотр. Ты в свободное время чем обычно занимаешься? В какое? Ну, свободное. Это в какое? Ну, когда не занят работой. Не понял вопроса.